приветствую вас на моем канале меня зовут лилия донского и сегодня у нас будет обзор потрясающей новинки из каталога oriflame номер 13 это целая коллекция помад серии giordani gold такой потрясающие упаковки сатиновые помады 8 оттенков которые навеяны цветами осени 8 точно 8 и сейчас у меня на губах первый оттенок жемчужный нюд его код 406 57 для меня, конечно, эта помада очень светлая, ее практически не видно на губах, но я могу сказать сразу по ощущениям, помада увлажняющая, очень мягкая, легко распределилась на губах, она не полосит и дает такой м -м, просто приятный, приятный вкус. Просто у нее очень-очень тонкий оттенок аромата, практически незаметный, но давайте попробуем остальные помады переходим ко второму оттенку. Второй оттенок 406-58 розовый кварц. Он уже более насыщенный, но тоже такой мягкий, прозрачный. То есть я хочу отметить, что помада очень прозрачная на губах и очень мягенькая. То есть такая как прям невидимка. Переходим к следующему цвету. Красный гранат от 406-59 уже очень ярко сразу даже без контурного карандаша помада легла ну, достаточно прям эффектно кстати мне всегда интересно какой оттенок на ваш взгляд мне подходит больше всего пишите в комментариях этот оттенок огненный опал код 406 60 очень огненный мне кажется у меня губы прям горят Оттенок золотистая амбра 406-61. С рыжинкой, с легкой рыжинкой такой оттенок. Прикольно. Дымчатый топаз, код помады 406-62. Вот для меня, мне кажется, это идеальный оттенок. Он такой нейтральный, мягкий, в то же время насыщенный. И, наверное, с контурным карандашом он будет просто необыкновенный. Ну, вы пишите, пишите. А это помада для истинной королевы. Она так и называется королевский рубин. Ее код четыреста шесть шестьдесят три. Оттенок Пурпурный сапфир 406 64. Итак, это была последняя помада, восьмой оттенок. И впечатление от помады у меня замечательное. По ощущениям она такая легкая, невесомая, увлажняющая. И я уверена, что каждый из вас найдет для себя какой-то особенный оттенок, чтобы в эту осень войти с новой помадой. Потому что мы, девочки, любим новые помады. Это всегда для нас что-то такое праздничное. Когда у меня появляется новая помада, это значит что-то классное. Спасибо вам за внимание. Жду от вас в комментариях тот оттенок помады, который, по вашему мнению, мне больше всего идет. И, возможно, я себе даже закажу новинку. И просто пишите обратную связь. Какую помаду вы себе будете брать, тоже интересно. До новых встреч! С вами была Лилия Донского. Пока-пока!